Привет всем, на связи Алексей. Сегодня отличный день, я сходил, забрал свои посылочки с монетами. Покажу вам, что мне пришло. Уже одну штучку распаковал. Вот, такая, вот такой интересный значок НБУ. Очень довольно-таки тяжелый. Расскажу о нем, наверное, в будущих видео. Давайте посмотрим, что же есть. Я потихонечку пополняю свою коллекцию теми монетами, которых у меня еще нет. И с вами ими делюсь. Итак, обычная упаковка. Я обычно получаю, как как, я. как обычно, запаковщики не думают о том, как же раскрывать нам эту упаковку. Чтобы что за даже Надпись тр 2017. Но мне кажется, там другая должна быть монета. Давайте посмотрим. Да, есть две монетки. Очень интересные. Вот так вот они запакованы в пакетик. Попробуем его открыть в этих перчатках. Опа. Две монеты Украины из. Две монеты Украины из серии Флора и Фауна. Вот мы видим. 2000 год и 1999 год. Это у нас, от первая монета, это орел с Тираж, вот давайте посмотрим, тираж у нее составляет 50 тысяч штук. Номинал 2 гривны. Вот смотрите, орел с Тут сзади у нас такой очень красивый. То есть мы видим на заднем, на реверсе орла, на аверсе у них в этой... В этом наборе, да, все одинак... всегда одинаковый аверс. Можем даже посмотреть и с теми, которые сейчас, вот недавно, да, выходили относительно вот 2016 год, 1999. Видите, а, абсолютно, абсолютно. Ну, уже обратная сторона, да, тут уже отличается. Очень красивая монета. Я сейчас еще буду отдельно открывать, смотреть состояние. Ну, в целом выглядит довольно хорошее состояние не пойму мы то она скорее всего или нет сейчас будем смотреть ну что можно сказать без капсулы с одной стороны монета нормальная то есть без каких-то повреждений конечно не идеал но в нормальном состоянии с другой стороны мы видим реально большую глубокую царапину где-то пол сантиметра до да, пол сантиметра над буквой и то есть это довольно сильный дефект, считается да, могут быть разные коцки там и так далее, но здесь очень глубокая именно царапина. Где-то стоимость на гривен на 100 падает стоимость такой монеты с такой глубокой царапиной. Давайте попробуем написать сейчас продавцу и спросить у него по поводу конкретного этой царапины. Может ли он э, либо обменять ее, вернуть деньги полностью за мой счет пересылки, либо просто вернуть стоимость, разницу, да, как я оцениваю данный, данный лот. Что ответит на это продавец? Ответ продавца был такой, что я не ознакомился с фотографиями. Если бы я, я бы хотел, я бы узнал бы более конкретно, нет ли царапин, посмотрел бы дополнительные фотографии. То есть он не отказывается, что действительно монета с царапиной от него выехала. Вот так, ну действительно, так и бывает. Да? Когда нет описания, пишут описание под фото. Обязательно просите выслать вам дополнительные фотографии. В данном случае человек пишет, что Мои проблемы. Напомните, кто знает по закону прав о защите потребителя, если мне какой-то товар не подходит, я могу его вернуть в течение 14 дней, да, если на нем нет никаких дефектов, и я предложил этому продавцу, что я просто ему верну тот товар, который я у него приобрел, у меня есть распаковка прямо на, на записи на видео, все видно, что он в качественном состоянии, как он и приехал. Что дальше придумал этот продавец? Он написал мне, что это я специально испортил эту монету, и я занимаюсь мошенничеством и вымогательством, потому что я предложил ему вернуть эту монету за свой счет, за свои деньги. Вот он отказал и с э, таким форматом, что это я эту монету испортил специально, чтобы вот так вот, я не знаю, зачем даже это нужно делать, но вот, вот так вот работают продавцы конкретно в на нью аукционе. Посмотрим, что ответит администрация данного аукциона. Если вам интересно, конкретно чем закончится эта история, пожалуйста, напишите в комментариях, бывали ли у вас такие случаи. Давайте пока перейдем к следующей монете. А вторая монетка у нас это краб пресноводный. да. Тоже из этой серии. Очень э, прямо видно, как блестит, отражает э, мою камеру. Тираж, тираж был у него тоже 50 тысяч штук. Очень красивый, такой интересный. Я начал а, собирать сейчас а, эту серию. Ну, точнее, у меня потихоньку все монеты собираются, да. Но иногда я переключаюсь с серии на серию, а, потому что хочется иногда области пособирать, иногда что-то другое. Известных людей собираю. Вот, кстати, одно из недавних приобретений, вот такой вот замечательный, да, тоже из этой серии очень важно, конечно, найти в хорошем состоянии, поэтому стараюсь или лично покупать, ну или э, просить дополнительные фотографии. То есть, если покупаете или где-то заказываете или вам привозят, просите, особенно вот этих монет, которые э, довольно старые, давние, да, просите фотографии в каком они состоянии, под разным углом, в принципе, вот в таком формате. Вот такие вот у меня монеточки добавились. Про этот значок расскажу, наверное, в будущих видео. Кстати, если кто у кого такой бывал или кто работает в банке, напишите в комментариях, за что вот вам такие значки дают. Вот это мне очень интересно. То есть я видел разный разные формат, да? Вот, ну, довольно тоже красивый. И спасибо, что подписаны. Всем пока!